Приветствую на канале Шарабара, очередной внезапный ролик. Будет важная информация касательно канала, так что прошу прослушать хотя бы данный момент. Это реально важно, я не шучу. Так вот, я тут внезапно заметил, что... стало меньше просмотров под видео. Как бы аудитория у меня, по меркам ютуба, очень маленькая все равно, но, тем не менее, чуть больше 3000 да и имеется. Смотрим же статистику последних видео. 200-300 просмотров. Эм... Так плохо не было давно На самом деле Сравнивая с предыдущими, там гораздо лучше Статистика, особенно если учесть Что аудитория была меньше Просмотров было по меньшей мере столько же Сколько подписчиков, теперь же их стало Чуть ли не в 10 раз меньше Это меня, честно говоря, огорчает Нет, поймите, я не преследую цели Набрать как можно больше просмотров Миллионы, десятки миллионов Может быть даже сотня И чтобы у меня было орда подписчиков Чтобы на их фоне даже войско чинги с хана померкла. Аба. Перебор, да? подобных целей я не ставлю. Оказывается, можно и так на ютюбе. Я это делаю, потому что мне это интересно, тем самым я, скажу громко, просвещаюсь, узнаю что-то новое и параллельно делюсь этим с другими, кому также может что-то показаться интересным. Ну да, я уже говорил, что на Ютубе просто очень мало подобных каналов, и я решил хоть как-то попытаться это все разнообразить. Амбициозный идиот, как мне еще назвать. Но я отвлекся. Возвращаемся к нашим баранам. Что происходит с просмотром? Либо темы совсем оказались неинтересны для широких масс, что я считаю не совсем правдиво, потому что... Не, ну ну не знаю, мифологии до этого вполне себе нормально заходили. А я как-то не думаю, что скандинавская мифология окажется в разы интереснее для широких масс и востребований, нежели греческая. По мне так они примерно наравне должны быть. Может ошибаюсь, не суть. Поговорив с человеком одним, который занимается ютубом, но разбирается в нем получше. Чуть-чуть разузнав касательно возможных эм, алгоритмов ютуба, как вообще эта вся фигня работает, выяснилось, что ютубу очень очень от слова совсем не нравится когда имеются ссылки на сторонние ресурсы youtube это совсем не котирует и такие каналы могут опускаться все ниже и ниже и ниже и увидеть где-то там дно Марианской впадины подобное все-таки неприятно как-никак да я пару минут назад сказал что я не преследую цели набрать огромное количество подписчиков набрать миллионы просмотров и все остальное получится превосходно я только счастлив не получится я не буду убиваться из-за этого и пытаться как-то на чем-то выехать. Даю слово, что я постараюсь этого не допустить. На 100% не гарантирую. Обстоятельства всякие возможны, но все-таки. И я пришел к одному такому выводу, что делать что-то на одном лишь энтузиазме, потому что это тебе нравится, потому что тебе это интересно, как бы так сказать. Как я понял, для себя есть определенная граница, дойди до которой ты можешь исходить исключительно из энтузиазма, потому что тебе это хочется, тебе хочется это делать, тебе это интересно, но все таки всему есть пределы. И как бы набирать 200 просмотров при аудитории в 3500 неприятно, но потому что на создание одного такого ролика длиной в 12-15 минут уходит без малого весь день. Если взять один выходной день, допустим, и что вот, просыпаешься, если в 9 утра, приходишь в себя, очухиваешься, кофе, завтрак все прочее, и в 12, если начать, то процесс создания может занять так реально весь день до полуночи. Я не шучу. Найти текст – это минимум проблем. Его удается найти довольно быстро но надо же его и подредактировать чтобы уместить в хронометраж для справки 15 минут это не более 6 страниц текста а порой случается так что находишь 20 страниц и их нужно тебе ужать в 3 раза даже в 3,5 до 6 а лучше до 5 чтобы иметь небольшой запас чтобы не пришлось потом чуть-чуть ускорять голос это также минимум проблем порой попадаются темы которые за один ролик их рассказать очень сложно а хотелось бы все охватить поэтому я начал некоторые видео делить на две части. В дальнейшем же это будет повторяться. Насколько часто, я не знаю, но все-таки. После же нужно записать голос. На это также не требуется много времени. Да, я не профессиональный диктор, я не заморачиваюсь с длительной подготовкой с настраиванием голоса. Я хреново все монтирую, я хреново обрабатываю звук, но хоть как-то. Далее идет вещь, которую я, наверное, больше всего не люблю, как правило. Поиск картинок. Это это не так уж легко бывает. Конечно, если идет какое-то перечисление мест, достопримечательностей, материалов и прочее, тогда еще более или менее терпимо. Можно взять на эти две-три картинки по одному наименованию и быть довольным. Но такое не всегда бывает. И если взять, допустим, видео про Ротшильдов, в некоторых моментах мне приходилось очень сильно постараться, чтобы найти более-менее разные картинки. Потому что интернет – странная вещь. Потому что когда вбиваешь определенный запрос, в данном случае какое-либо имя довольно малоизвестного человека Или же про которого не очень много картин было сохранено или фотографий То замечаешь, что нередко они попадаются одни и те же на разные имена И у тебя возникает вопрос, елки-палки, а кто это в итоге? Видишь, одна и та же картинка, но ты ее сохранил вот 10 минут назад и записал, что это вот человек А Ищешь человека Б и находишь точно такую же картинку И там приписка, что это вот человек Б и давай гадать, елдрен матрен, кто это вообще может быть в итоге? Это точно он или не он? Окей, надо как-то попытаться разобраться. Пиваешь в Яндексе имя человека, в надежде увидеть, как он выглядел. И нередко бывает такое, что ты ничего не находишь. Не находишь описания, не находишь, как это что-то или кто-то должно выглядеть. И картинок тоже нет. И остается только танцевать с бубном. В надежде, что первоначальный твой вариант был более-менее правдивым. Это на самом деле в какой-то степени огорчает, но... Но-но-но. No, no, no. Приходится идти на жертву. После же в фотошопе происходит небольшая обработка картинок. Создание превьюшки. И да, превьюшки у меня хреновые, я это понимаю, но, увы, я не мастер фотошопа. И... Художник изменяет слово «худо», я только срисовывать умею, и то безумно много времени на это трачу, поэтому как получается, так и получается, уж простите, кому не нравится. После же обрабатывается звук, чтобы вы понимали может быть такое, что первоначально записано 40-50 минут, редко 25-30, их приходится ужимать до 15, это не всегда легко, да конечно в эти 30 минут входят запинания, тишина в том числе, ошибки. Или же всякие сторонние звуки, которые происходят в комнате, и которые мне также приходится удалять, и на это уходит довольно много времени. После же происходит поиск музыки. Учитывая, что я стараюсь не особо повторяться, то возникают серьезные проблемы раньше я искал исключительно музыку без авторских прав и и не все оказываются прям совсем без прав чтобы в этом удостовериться надо залазить в youtube а мне это порой лени поэтому некоторые видосы сопровождаются всякими рекламными вставками если у вас нет от блока это не я у меня на данный момент нет монетизации на канале поэтому это не я это вот авторские права защищаются таким образом чтобы хотя бы там два три цента себе срубить в итоге в последнее время беру музыку из фанатики youtube с авторскими правами и указываю то что на надо в описании. Кстати, не знаю, может это тоже как-то влияет на сам канал. Если кто в курсе, напишите, пожалуйста. Когда это все сделано, когда все найдено, открывается монтажная программа и создается мое слайд-шоу по данной тематике. И я в последнее время более или менее так, скажем набил руку, и теперь удается относительно быстро это все делать, по крайней мере быстрее нежели раньше. После чего рендерить, выводить это в YouTube, теги, описание, название, все все все. Конечно может быть сейчас 12 часов и не понадобится, но думаю то что в лучшем случае, если вообще не отвлекаться и сидеть все делать не разгибаясь, все равно часов 6 минимум уйдет. Увы, но мне из-за этого тяжело часто делать ролики. Я бы хотел, но, к сожалению, я стеснен обстоятельствами. Да-да, именно работай, в первую очередь. Так как пока что там непонятно, что будет в декабре, да и в январе тоже. Вполне возможно, что я останусь таки вовсе без выходных дней. И буду просто 7 дней в неделю работать. Порой по 8 часов в день, порой по 13. Приятного мало, но что поделать. Когда отпуск... Также я без понятия, потому что, ну, просто не могу себе этого сейчас позволить. И поэтому, исходя из всего этого, я, тем не менее, стараюсь делать видео для себя и в том числе для вас Сказать по правде, изначально я вообще не ожидал, что у меня тысячи наберется А когда я летом увидел, что прирост пошел активнее, нежели в период с января по середину мая То по моим приблизительным подсчетам, я подумал, хм, если так пойдет и дальше, то к ноябрю или же в ноябре у меня уже будет тысяча подписчиков э Эй, это круто, это здорово если же не будет 1000 подписчиков, ну ладно. И вот уже ноябрь, и... 3000. Это просто мне взорвало мозг. Как, почему, откуда, каким образом, непонятно. Но приятно. Я сильно отвлекся от того, что хотел сказать изначально. Как я уже начал, на одном лишь энтузиазме можно дойти до определенного момента. И сейчас я понимаю, что будьте, допустим, школьником или студентом, неважно, и будьте у меня свободного времени побольше. Если бы я, короче, не работал, то в таком случае, почему бы и нет, я бы сейчас не записывал данное обращение. Я и так очень много времени потратил на одно свое хобби, на чистом энтузиазме, просто потому что мне это нравится, мне это прикольно и доставляет удовольствие. С минимальным вовлечением скажем так аудитории чтобы вы понимали это буквально с дюжину человек может даже поменьше но иметь два таких вот увлечения это тяжело неудобно и поэтому мной принято следующее решение ссылок на ресурсы больше в описаниях к видео не будет да я знаю что есть небольшое количество людей которые переходит по ним читает и смотрит я знаю и я рад что вы пользуетесь ссылками я удаляю все ссылки на источники под всеми своими видео. Однако, не расстраивайтесь прежде времени, я уже знаю, как поступить с ними. Что я с ними сделаю, об этом чуть попозже. Так как вы уже знаете, что Я работаю над созданием Крупного ролика Ну крупного для моего канала разумеется Про Наполеона Надеюсь посмотрели тизер? Если нет, бегом смотреть Я весь день с ним промучился Прошу оценить И я вот-вот уже должен приступить К полноценному созданию ролика В тизере я указал, что в ноябре Видео выйдет Следовательно, кровь из носа Бессонные ночи, если понадобится Но до конца ноября я его все-таки выпущу Поэтому вот И кстати, помимо судьбы ссылок на ресурсы, в принципе ожидается еще несколько обновлений серьезных, ну как сказать серьезных просто их будет относительно много подряд, не как раньше, что вот встречайте новое интро и все, на этом закончили тут будет чуть-чуть побольше, помимо того что появится новая рубрика личности ждите еще несколько приколюх поэтому такие вот дела, ребят а на этом все спасибо, что выслушали. до скорых встреч